Йоу, название видео не кликбейт, я сегодня действительно поделюсь своей историей и все, что написано в названии, все полностью правда, без какого-либо кликбейта. Это видео я не буду снабжать каким-то большим количеством монтажа, поэтому я советую его послушать как подкаст, надеть наушники. А зачем я решил снять это видео? Во-первых, я хочу практиковаться в таких вот длинных видео, чтобы меньше делать джамп-кат, вот эти вот вырезания как у стандартных блогеров, и, в принципе, чтобы прокачивать свою речь. Ну и второй момент такой более мотивационный. Возможно, это видео кому-то поможет, кого-то подтолкнет какое-то правильное русло. Потому что, как вы услышите из моей истории, я делал очень много ошибок, хотя мог бы идти в одном направлении. И пришел бы к результату, который имею сейчас. Возможно, на 2, на 3, а может быть и на 4 года раньше. Я очень буду рад, если ты подпишешься на мой канал. Если же нет, то окей, без проблем. Но это видео будет как минимум полезно, без всякой там воды и действительно с полезными советами. Как я ушел с рынка СНГ и стал миллионером? Небольшая ремарка. Я говорю в валюте страны, в которой я живу. Моя валюта это тенге. Поэтому долларовым миллионером я пока не стал. Практически всю свою сознательную жизнь я занимаюсь видеомонтажом, зарабатываю на этом и как бы прекрасно себя чувствую. Но так как сейчас было не всегда, я начинал заниматься видеомонтажом практически с 12 лет. На тот момент я жил в достаточно маленьком городе, можно сказать, в таком вот крохотном городке, где каждый друг друга знает и... Особо богатым там не станешь на видеомонтаже. Это было на тот момент 2010, 2011 и так далее года, когда интернет был вроде бы у всех, но еще активным никто не пользовался. И тут тогда только развивался, по крайней мере, в моем окружении. И так сказать, чтобы я там реально нашел себе клиентов, начал монтировать очень быстро и много зарабатывать, такого, к сожалению, не было. В глубине души я всегда знал, что есть какое-то дело, то есть, да, каким-то можно будет заниматься и зарабатывать какие-то большие деньги, не особо напрягаясь. Но, к сожалению, жизнь складывается таким образом, то что ты работаешь много, получаешь мало, ты работаешь там еще больше, получаешь как-то еще меньше и плюс накапливаются какие-то проблемы. Плюс к этому, когда я начал заниматься видеомонтажом, это было вообще не популярно, это было, можно сказать, вообще не прибыльно, как сейчас заниматься, я не знаю, ну там... Созданием каких-то метавселенных. вселенных. Ну, конечно, мы понимаем, что это уже прибыльное дело будет в перспективе, но на тот момент, я не знаю, это было как построение каких-нибудь там колоний на Марсе. То есть, если ты сейчас скажешь, я буду строить мам колонии на Марсе, я буду этим зарабатывать, тебе скажут: типа, Ну, чувак, ты вообще дурак или что? Ну, мне примерно так и говорили: то, что это вообще не прибыльная профессия, это не перспективно. На этом не заработаешь. И каждый раз вот это я все слышал, и накапливалось это в моей голове. То, что это бесперспективно. Конечно, если бы я жил где-то в Москве, наверное, это было бы действительно проще. Москва там, в принципе, огромный город, я там жил какое-то время. Но я жил в маленьком городе, где каждый друг друга знал. Опять же, было там несколько больших магазинов, и кому ты будешь предлагать видеомонтаж. Блогеров, конечно, там не было. То есть был единственный вариант, это снимать какие-то рекламные ролики. Рекламные там видосики И пытаться их продавать Чем я и начал заниматься В период там с 12 там до не знаю 16-17 лет Я думаю рассказывать не стоит В принципе это было одно и то же Я снимал видео на заказ Снимал рекламные ролики Даже когда-то снимал свадьбы Всякие клипы монтировал И в принципе на этом зарабатывал Ну не сказать, что какие-то огромные деньги Какие-то миллиарды Но в принципе достаточно хорошо себя чувствовал Покупал оборудование И ну короче жил прекрасно но постепенно, когда ты чем-то долго занимаешься, это начинает тебе надоедать. Плюс я не видел какого-то потолка развития, то есть, ну, допустим, я сниму там 10 роликов, 15, 20, 30. К чему это приведет? То есть я буду просто завален заказами, которые стоят не очень так и дорого, можно сказать. Миллионов я на этом не заработаю, там действительно там, миллионов долларов, тем более. То есть потолка я не видел, то есть куда мне расти дальше, где лежат вот, эти самые большие деньги. В нашей стране такие вот дядечки-видеографы, которые действительно зарабатывали какие-то, ну, не супер огромные деньги, но плюс-минус там хорошие суммы. Они занимались тем, что снимали свадьбы, но свадьбы это достаточно скучно, то есть, ну, там действительно нет какого-то креатива, ты ничего там не придумаешь. У меня была идея заниматься клипами, там, продюсировать их, я даже там себе снимал. Но опять же, маленький город, там, 2-3 рэпера <laughs> и то какие-то андеграундные, сейчас просто смотреть смешно на них. И... Все, на этом все закончилось. Короче, возникла проблема то, что чем заниматься дальше, потому что я уже в тот момент учился в университете, переехал в более такой вот большой город, обширный, можно сказать, где я никого не знал практически, и у меня была идея, то есть чем заниматься, где брать такие вот big money, где зарабатывать. И, естественно, я сначала думал то, что покорю этот город своим, своими видеосъемками, но там, через полгода уже понял то, что... ну Ресурс заканчивается, то есть я не могу там одновременно монтировать 10 видео. Если я найму какого-то еще монтажера или возьму команду, то это будет тоже не особо прибыльно, потому что чеки, которые я хотел получать, это, ну это было практически невозможно. То есть если я бы сказал там, что я хочу получать там 300 долларов за съемку, ну мне бы сказали, чувак, мы найдем того, кто снимет нам это видео там за 10 долларов и все. Далее я пытался создать всякие кринжовые бизнесы, Например, модельное агентство То есть я собирал там среди университета Девушек более-менее такой привлекательной внешности И ходил по всяким магазинам, бутикам И предлагал, то есть мы вам э, приводим моделей Я там классных снимаю Делаю вам такое вот прикольное видео Вы мне платите деньги Но опять же это присуществовало недолго Потому что нужно руководить всей этой командой Все там у кого-то какие-то свои проблемы В общем, мне перестало интересно этим заниматься И так продолжался мой путь Когда я искал, то есть да там где можно заработать может вложиться в это, попробовать товарный бизнес там. Ну, опять же, я всегда занимался видеосъемкой, потому что это для меня был основной источник дохода и параллельно куда-то вкладывался, параллельно что-то пытался делать, но практически везде я терпел неудачу. Изначально пробовал себя в товарном бизнесе, но, опять же, каждое дело, которое я пытался совместить с видеосъемкой, оно было несовместимо, потому что... Например, ты продаешь какие-то товары, там, да, продаешь, не знаю, там какие-то HQD-шки или еще какие-нибудь штучки. Тебе нужно отвозить там, на доставку что-то, а тебе звонит клиент и говорит: мне нужно вот этот ролик сейчас снять. И ты просто берешь все, бросаешь, и, короче, теряешь свои деньги. В общем, я попробовал совершенно разные сферы. Я был и менеджером по продажам, я продавал там курсы по гостиничному бизнесу, достаточно тоже кринжовый вид бизнеса продавать заведомо. Не работающий продукт и врать о том, что действительно этот продукт классный, это не совсем прикольно. Но, слава богу, я там проработал недолго. Далее, также попробовал себя в project менеджерстве, то есть где-то полгода или 7 месяцев. Я находился в IT-компании, которая разрабатывала приложения, там всякие мобильные штуки, сайты и так далее. И руководил достаточно тоже стрессовая эта работа. Был бизнес-ассистентом предпринимателя в этом же проекте ну здесь конечно деньги были побольше то есть чем я занимался видеосъемкой но все равно это не тот доход который я хотел бы чтобы вот просить все заниматься только этим и дальше чирить спокойно снимать видосики на youtube как это я делаю сейчас и в принципе ни на что не оглядываться позже у меня зародилась тоже гениальная идея то есть заработать какой-то свой бренд одежды и его продавать в принципе, проект будет достаточно тоже интересный, так как я занимался всем, так сказать, моментом упаковки то есть, сделал прикольные видосики, фэшн там всякие рекламки сам себе, то есть, это было прикольно само для себя делать. Даже заказал там футболочки, такие рекламные, но это опять же не пошло, потому что я живу не в Америке, я живу не в какой-то стране, где это. Распространено, и здесь на меня просто смотрели как на дебилу. Ну и в общем, так продолжалось до 2020 года, можно сказать, до момента карантина, когда я прям что-то искал, что-то пытался там туда, сюда. Короче, бизнес какой-то там один, другой, третий. И все равно все как бы проваливаюсь То есть я уже был готов ко всему, что я что-то начинаю, все быстро проваливается. Это не прибыльно. Это большой минус. То есть, это не только деньги там, не зарабатываю в каких-то моментах, да, я их просто терял еще. И, ну, в общем, ситуации были всякие, возможно, я как-нибудь их расскажу, но здесь это будет более сжатая информация. И момент карантина был достаточно такой прям неожиданный, потому что все было закрыто, все были на карантине, нужно было сидеть дома, и ты ничего не мог заниматься. То те же самые, допустим, видеосъемки мои быстро они прекратились, потому что нельзя было передвигаться по городу. И за это можно было получить штраф серьезный. И, ну, как вы себе представляете, то, что в момент карантина, когда все там сидят, люди умирают, вообще происходит всемирная паника, я буду ходить и предлагать, типа, йоу, я вам сниму, сниму это видео, сниму там, второе, третье и так далее. Ну, и в тот момент я понял то, что, как бы, заниматься видеосъемкой, это уже, как бы, такой момент, который себя и жил. Ну, лично для меня. В общем, я смотрел на своих, так скажем, коллег, профи, которые занимались таким вот видом бизнеса, то есть я всегда среди их комьюнити был таким вот чувачком, достаточно странно, потому что ну все прям рвались на эти свадьбы, они хотели все это прям поснимать, заработать кучу денег, но это такой бизнес, который быстро надоедает, то есть допустим, там, ты снял одну свадьбу, вторую, третью, четвертую, какие-то там лав-стори, там прогулочки и так далее, но что, к чему это приведет, то есть тебе будет там 40 лет, ты будешь снимать эти свадьбы, 50 там, ну, Куда ты поедешь снимать свадьбу? В Америку или что-то еще? Ну, в общем, это бессмысленно. И сейчас даже я смотрю на этих людей, ну, как сказать, иногда так поглядываю, чем они занимаются. Может, кто-то там уехал снимать свадьбу, я не знаю, на Бали. Ну, таких практически нет. То есть люди, которые снимали в одном городе свадьбы они так и остаются, так на своем месте. У них уже там десятки тысяч там, однотипных всяких лав лавстори выходят, и они, в принципе, не развиваются. Ну, и опять же, это такой вид бизнеса, когда ты прям... Буквально всегда должен быть включен У тебя там должно быть всегда оборудование в норме Которое может тогда сломаться То есть тоже всякие форс-морорной ситуации В общем, ты должен быть всегда на связи Всегда должен быть там готов снимать и так далее то есть, ну. И к тому же это еще и занимает большой ресурс твоей энергии То есть, ну, допустим, ты всю ночь не спишь Потом отсыпаешься, потом отсматриваешь там какой-то 6-часовой материал Ну, в моем случае, я не снимал какие-то полные видео Я снимал такие вот нарезки, но все равно То есть ты отсматриваешь там, двухчасовой материал, выбираешь лучшие моменты. Короче, это, ну, это такое себе. И в момент карантина как раз-таки я попал в IT-компанию, в которой я сначала был просто таким типа менеджером, потом project менеджером, и потом дорос до такого бизнес-ассистента, который контролировал все процессы. То есть там было несколько там, человек, около семи, и нужно было за каждым проконтролировать, чтобы каждый выполнил свою задачу, каждый ее довел до конца короче это еще хуже чем если бы я снимал свадьбу поэтому если кто-то из вас э, хочет попробовать себя в роли бизнес-ассистента какого-то личного ассистента то я крайне не советую потому что это работа хуже чем в аду потому что ты будешь ответственен буквально за все какой-то трэш который происходит будешь виноват всегда ты то есть там допустим чувак заболел забыл уехал прогулял, не сделал, все равно будет это вариться на бизнес-ассистента, то есть и я со временем понял, такой вид деятельности приносит, конечно, больше заработок, но можно и не дожить до 30, так что если кто-то из вас видит вакансии личного бизнес-ассистента, там кого-то еще, руководителя, вообще не рекомендую, лучше, я не знаю, просто идите и не знаю, разгружайте мешки, это будет гораздо спокойнее, не будет никто на вас доставать в 3 часа ночи и все будет тут. Ну и так мы плавно подходим к тому моменту, то есть, да, к сегодняшнему дню, то есть, что произошло в моей жизни такого, что, что я вот так вот раз и разбогател, можно сказать, ну, прямо разбогател, ну, действительно увеличил свой доход почти в 10 раз. Вот в момент карантина я решил то, что я хочу работать онлайн, то, что я не хочу больше куда-то выходить, куда-то ехать, с кем-то там договариваться и так далее, то есть, офлайн работа для меня потеряла вообще какой-то смысл. То есть, Ехать кому-то что-то снимать, кого-то там что-то обсуждать. То есть мне вообще это было лень. Даже когда мои клиенты, которые ну, до сих пор некоторые мне звонят, просят что-то снять, они просили там встретиться. Раньше я активно шел на встречу с ними, что-то там обсудить. Это тоже такие вот моменты, ну, не очень всегда приятные. Ты приходишь с человеком там, и он тебе говорит, допустим, я хочу снять э, ролик про кроссовки. И ты говоришь, ну, окей. И вот вы сидите друг на друга смотрите, и это, ну, можно было решить спокойно по телефону или по WhatsApp. Но ну, вот есть такие люди, которые любят встречаться лично и показывать свою важность. И на тот момент я решил то, что все. На этом я хочу работать онлайн. Неважно, что это будет за работа. То есть а сложная, тяжелая, там не знаю, еще какая-то. Но в общем, я хотел работать удаленно. И решил, опять же, попробовать себя в том, что я умею лучше всего. То есть я решил попробовать себя в видеомонтаже. У меня были клиенты, которые работали в больших компаниях, которым нужен был контент на постоянной основе. К мероприятиям такие вот э, небольшие там, рекламные офферы, там, опенеры, интро и так далее. И я решил всем понаписать то, что теперь я занимаюсь там таким-то монтажом. Вот мой портфолио, я бы хотел с вами поработать. И на мое удивление, действительно очень много людей, согласились как бы со мной поработать многие из них меня знали допустим там кому-то я что-то снимал кому-то я что-то делал и так моя работа онлайн стала понемногу как бы, набирать свои обороты мне присылали техническое задание то есть что мне нужно сделать допустим там будет вот такое мероприятие такие-то люди какие то спикеры и нужно все это красиво оформить поставить их фотографии поставить там это все в анимацию и так далее ну в принципе работа была гораздо интереснее чем ездить кого-то снимать но тоже со временем это все надоело, я сейчас расскажу почему. Тоже работа была достаточно интересная, гораздо круче, гораздо круче, чем ездить там снимать или быть бизнес-ассистентом. Не знаю, чтобы быть бизнес-ассистентом, я бы, не знаю, лучше бы пошел убирать просто улицы, чем работать бизнес-ассистентом, поэтому еще раз никому не советую. А вот еще не рассказал, как я, в принципе, ушел от того, что я был бизнес-ассистентом. Долго рассказывать не буду, но просто подытожу. Uh, был у меня такой чувак, uh, типа руководитель, который постоянно все проблемы, которые возникали у нас в команде, он как бы валил на меня. То есть, допустим, чувак проспал или уехал куда-то, или забыл, или что-то там потерял, или не сделал, был виноват я. То есть uh, наши работники, они были по всему миру. Кто-то жил там в Украине, кто-то в России, кто-то еще где-то. Я должен был как бы онлайн за ними смотреть. То есть такой большой брат. Ну и, в общем, это было достаточно... Работа странная, на мой взгляд, потому что невозможно за людьми следить онлайн, то есть ответственность быть за каждого человека, и каждый его косяк, ну я бы сказал по немножко вульгарнее, ну ладно, не буду это чтобы потом не запекивать, каждый его косяк, э, за него отвечаешь ты, то есть там были, были такие ситуации, что человек просто там забухал, а был виноват я, то есть как я должен был поехать к нему в Украину и его, допустим, не знаю, отговорить, закодировать, то есть, ну, это буквально бредовая ситуация, но все равно был виноват я, получал какие-то, по-моему, штрафы даже, я не помню точно. Ну, и, в общем, это было все достаточно бессмысленно, тупо, и, в конце концов, мне это все надоело. И была такая даже прикольная ситуация, когда ехал на велосипеде, и мне сказали, то есть, мой вот этот гуру-руководитель, я его буду назвать такой мистер X, мистер X, он постоянно был со мной на созвоне, там, я каждые полчаса выходил на какие-то планерки бессмысленные, зачем да я не знаю. И постоянно то есть, меня спрашивали, там, а что с этим человеком, а что с ним не так, а что он там проспал, почему он там забухал, почему он уснул, там? почему он не сделал. И я должен был откуда-то придумать, и искать. А, ну этот чувак там, ну, уснул потому что что-то, что-то, что-то и так далее. В общем, работа бизнес-ассистентом, это когда ты приходишь, можно сказать, в зал спортивный, да, становишься, вот так руки поднимаешь, и каждый тебя просто бьет. Кто-нибудь подходит и говорит, типа, блин, у меня сегодня, короче, нога болит, я тебя как-то втащу просто. Потом приходит следующий человек, говорит, блин, мне сегодня, короче, девушка там, меня девушка бросила, и просто тебя еще раз там боковой бьет. Третий человек приходит, говорит, я сегодня получил двойку по математике. И тебе еще, короче, просто херачит. В общем, бизнес-ассистент, это работа такая. И все это дошло до такого безумия, то, что мне звонили и в 4 утра, и в 5 утра, и в 6. И спрашивали, там, а почему тот чувак спит там, и ест, yes? не знаю. Короче, это был вообще такой бред, у меня голова-то взрывалась просто. И однажды ехал на велосипеде, и как раз-таки был в наушниках на созвоне. Отключил наушники, чтобы переехать там через дорогу. И меня забила машина. То есть это было, ну, не смешно, конечно, но просто я переехал, меня забила машина. И я просто был в шоке. Вставал там, пока все отрахивалось, и так далее. Там водитель тоже говорил, типа, йоу, все нормально и так далее. И мне звонит этот руководитель и говорит, почему я отсутствовал там 15 минут рабочего времени на важный момент, у него всегда был важный момент, там, на созвоне. Я говорю, типа, блин, да меня забила машина, я что должен теперь, как бы, сдохнуть и быть на созвоне в это время. Ну, то есть это вообще такой бред. Но ну, и с того времени я, короче, можно сказать культурно, распрощался. И мы плавно переходим к тому моменту, то есть про СНГ рынок, который я вот указал как раз таки в названии. Это очень важно, потому что на этом, можно сказать, строится весь такой пик. Я думаю, каждый, кто работает с рынком СНГ, меня сейчас поймет и вообще узнает своим возможным ситуацией. Я столкнулся с такой проблемой, то, что вот в компании, в которой я работал, то есть я там, ну не знаю, я, можно сказать, исчерпал все свои идеи по анимации, по монтажу, то есть все уже было сто раз, потому что задания были однотипны, то есть один человек рассказал о себе, второй рассказал о себе, третий, четвертый, пятый, и на пятидесятый раз ты уже, ну, берешь просто какой-то шаблон, его перестраиваешь и такой говоришь, ну вот. И столкнулся с таким моментом, то, что компания как бы закрывалась на какое-то время финансирование достаточно сильно урезали. Раньше они, допустим, заказывали за 10 палок колбасы. Возьмем это как условную валюту. А решили теперь заказывать за 4. Я сказал, ну окей, ладно, другого варианта у меня нет. И тогда началась полная жесть. То есть мне платили гораздо меньше, а люди хотели все большего. То есть их вечно все не устраивало. Им что-то не нравилось. Какие-то правки бесконечные. То есть, ну это... Был какой-то полный непрофессионализм. И в тот момент я вот действительно понял то, что почему мне не нравится эта работа. То есть сам процесс, окей, мне это нравится, что-то смонтировать, сделать классное, подобрать музыку. Но вот это вот, вот это подход заказчиков, когда они просто вот ведут себя как, не знаю, какие-то цари, что вот им то не нравится. Десятое, пятое. Они хотят все поменять, все убрать. Музыка не подходит для там. Или, например, начинают на тебя наезжать. там Кто-то такой, короче. Ну, в общем, это полная жесть. Было также много случаев, когда люди просто не оплачивали мою работу. Опять же, из этой же компании, в которой я работал достаточно много времени. С некоторыми я из них, конечно же, даже был лично знаком, и они просто не оплачивали мою работу. А, говорили, что, допустим, я хочу там пять видео, я им делал 5 видео, они говорили, блин, мне все не нравится, все полный отстой вообще трэш и я потом через месяц видел что не все 5 видео публикуют себе в инстаграм ну просто я был тупой и допускал банальные ошибки после этого я также покинул эту супер компанию и решил также поработать на так скажем онлайн рынке видеомонтажа и понял то что в основном я не говорю сейчас про всех но практически 80 клиентов ССНГ они точно такие же как и в той компании где я был то есть, они, допустим, хотят переделать там видео, там, поменять тысячи раз, потом вернуть, потом через месяц звонят, говорят, давай еще обратно это вернем, То есть когда уже ты вроде бы ну, поработал с человеком. В общем, менталитет, ну, такой себе, что сделать, мы здесь живем. <coughs> Видимо, в голове заказчика из СНГ, допустим, когда он заказывает продукт онлайн, выглядит так, что... И, допустим не тратишь свое время не монтируешь не что-то придумываешь рисуешь там в принципе неважно любой онлайн проект для них это выглядит что ты просто взял и вот так вот ну, просто что-то начеркнул, сделал быстренько нарезал и все это не работа то есть человек чем он занимается это действительно работа там он ходит не знаю, в офис что-то делает, там на трактор ездит, вот это работа. А то, что ты там тыкаешь, это не работа, это можно всегда поменять, переделать и так далее. И еще один момент, который прям действительно выбешивал, прям, возможно, он был прям активизирован, когда я ну, работал с СНГ рынком пока еще. Это то, что каждый заказчик знал лучше тебя, как тебе работать. Допустим, ты сделал классное видео, выбрал классные кадры из его материала, что вот, я знаю, как это будет выглядеть лучше, ну просто потому, что даже если я, допустим, не талантлив, просто у меня больше опыта, я сделал больше работы, я знаю, как это будет выглядеть круче. Заказчик в большинстве случаев, может быть, один раз из двухлетней работы, он сказал один человек, то, что все, мне все нравится, оставляем, а остальные все говорили, нет, я хочу вот так, я хочу вот эту музыку, которая прям, ну действительно была хуже сто раз я хочу вот такой вот текст не знаю каком на желтом фоне и допустим работа которая выглядела качественно превращалась в просто какой-то ну не знаю сериал смешарики и так было постоянно с каким бы я клиентом не работал из Москвы из не знаю там Астаны еще где-то там из Узбекистана или еще там в Беларуси тоже у меня были клиенты в принципе по всему, если у меня были клиенты, и всегда была одна и та же история. То есть человек там всегда знает лучше меня, что ему делать. И мне всегда хотелось сказать, типа, ну, блин, чувак, а может ты смонтируешь, что я сам зачем тебе мои услуги? И всегда мне было интересно, эти люди, когда, допустим, приходят в больницу или на операцию, они тоже советуют хирургу, как их резать, или врачу, как их лечить, допустим, какой-то болезни. Как они себя ведут, мне вот прям очень интересно было посмотреть за моими бывшими, к сожалению, точнее, к счастью, клиентами. В общем, я был действительно в таком подавленном состоянии достаточно долгое время и думал так, куда же мне двигаться. То есть, видеомонтаж это круто, но больших денег я тут не вижу. Точнее, можно их заработать, но клиенты всегда как-то хотят скидочку, что-то там скинуть там и так далее. В общем, идти на какие-то крупные проекты, это опять же времени через кучу стресса нужно будет пройти и я ну, не хотел опять стрессовать возвращаться в то же эмоциональное состояние и начал продумывать еще там различные варианты и казалось бы если бы какой-нибудь чувак записал видео вот такое же как я сейчас записываю я бы возможно ну пришел к этому решению гораздо раньше но у меня не было какого-то так скажем куру или наставника или просто человека кто может что-то посоветовать поэтому я как бы изучал все на себе и все ошибки совершал тоже на себе. И в тот момент я продумал различные варианты. Там, пытался создать свою IT-компанию. Зарабатывал даже какие-то деньги на этом. Был каким-то менеджером по продажам еще раз. И в общем в конце концов я подумал, а что я вообще лучше всего умею делать? Ну, на чем я могу действительно заработать? То есть какие-то профессии, в которые я окунался. Я был там, не профессионал, работал там, месяц, два, три. Понимал то, что есть люди, которые просто работают даже по времени гораздо больше, они будут опытнее. И в тот момент я подумал, ну вот я, допустим, могу классно монтировать видео. Классно, быстро, я знаю то, что практически всегда нужно клиенту, как это реализовать, если не какие-то это прям супер, какие-то голливудские задачи. И как-то я просматривал YouTube и наткнулся там на чувака, который рассказывал то, что он из России монтирует видео для YouTube американского. У меня просто тогда мозг взорвался, думаю, блин, вот это да. Типа, чувак там показывал такие доходы, которые мне просто реально не снились. То есть, он там просто, вот, можно сказать, просто соединял видео просто вот так в одно, в Сони Вегасе, и получал там, не знаю, по 100 долларов, по 200, по 300. Я думал, блин, это вообще реально. И потом я стал думать, как же мне начать делать точно так же, потому что ну, я видел всего лишь одного человека на тот момент, кто этим занимался. Как раз-таки я за ним и следил. И я видел то, что ну, мой уровень профессионализма, просто, да, потому что я сам был и оператор, и я знал, как монтировать, потому что я монтирую обычно из своих кадров. Я знал, как сделать круче, и у меня было больше опыта, больше профессионализма, не во обиду тому чуваку. И я подумал, если тот чувак с таким уровнем работ, ну, они будут действительно слабенькие, по сравнению, ну, доп допустим, с тем, что я делаю, зарабатывать такие деньги, то сколько я могу зарабатывать сам, если я, допустим, буду работать? с теми же американскими блогерами. Ну и собственно таким образом начался этот момент X, так скажем, назовем его. Я стал оформлять свой Instagram под американскую аудиторию, стал загружать туда свое портфолио и просто бесконечно рассылать американским блогерам предложение о том чтобы я с ними поработал. Всех фишек я раскрывать, конечно, не буду. Когда-нибудь, может быть, я запущу какой-нибудь инфокурс, где прям реально солью прям все переписки с самого нуля, покажу, как я находил своих клиентов. Но сейчас расскажу то, что я просто начал писать им в Инстаграме. Это тоже не очень легко, потому что ну мне отвечали достаточно редко в Инстаграме, поэтому я писал, писал, писал просто днями и ночами. И как-то раз мне человек ответил, то что да, прикольно, классное портфолио, давай поработаем. Я был согласен просто бесплатно там монтировать людям видео, просто потому что они из Америки. Я знал то, что у меня будет какой-то опыт, какой-то отзыв от них. И я смогу, допустим, уже говорить, то что вот я этому классному блогеру смонтировал это видео, я хочу поработать теперь с вами. И в общем вот так я получил материалы от первого блогера, который мне скинул. Видео были записаны достаточно, ну, так, обычно, так скажем, да, таким вот хом блогером И там человек, как бы, ничего особо не ожидал от меня, сказал, да, давайте попробуем что-то сделаем. Сказал, окей, я сделаю это бесплатно, если понравится, я уже расскажу, сколько это может стоить, что мы можем сделать дальше, куда развиваться и так далее. Благо, единственный плюс от того, что я работал бизнес-ассистентом, я научился реально разговаривать с людьми, э доносить, как бы, ценность свою, так скажем, да, и выявлять их, потребности, то есть я вижу, что у человека, например, плохие там, там, nails, то есть превью, я могу ему предложить, давай я это сделаю бесплатно или за такую-то сумму, или мы сделаем там какой-то пакет месячный, да, который он будет оплачивать, и, то есть ему не нужно будет нанимать какого-то превью-мейкера или рисовать самому, то есть, ну, в общем, в таком плане. И, в общем, я взял этот тестовый заказ, сделал человеку видео очень достаточно просто, быстро, быстро и отправил и человек просто мне написал такой огромный отзыв то что типа ё вообще просто пушка ништяк давай работать и я решил ему назвать стоимость которая для меня тогда была ну примерно как три моих видео которые я делал на русскоязычную аудиторию то есть на рынок СНГ и человек сказал то что ну окей хорошо давай работать и я просто тогда у меня просто мозг взорвался то что ничего себе я могу делать, допустим, такие простые видео, то есть я вообще не заморачивался, там, не знаю, под ютубчик сделать за, за час и могу получать такие деньги. И с того момента я стал активнее, как бы, вести свое портфолио, там, можете в инстаграме посмотреть у меня, э, всякие там добавлять прикольные фишки, там, делать рассылки и так далее, и так далее, и так далее. И вот спустя все это время, то есть, да, большой промежуток моей жизни, когда я пытался чем-то зарабатывать, там, там, там, еще где-то, там, пробовать себя в разных профессиях, оказалось то, что деньги, которые реально могут приносить прям супер огромные доходы, они кроются вот в навыке, которые я самый первый, можно сказать, изучил, то есть это видеомонтаж. К большому моему удивлению, рынок англоязычной аудитории это не обязательно прям американцы, это могут быть русские или там русскоязычные просто люди, так скажем, которые живут в в США, в Европе, там, в Германии там, и так далее, в тех странах, в общем. Люди воспитаны там совсем по-другому, они уважают твой труд, они, допустим, никогда не скажут, то, что ты реально сделал какое-то там говно, как это могут позволить себе наши СНГ-клиенты. Люди всегда, даже если ты сделал что-то действительно ну, отвратительное, они скажут это токсично. Ну, у меня практически не было таких случаев, когда моя работа кому-то не понравилась, может быть, один раз из всего этого времени. И для меня это будет действительно шоком, то, что можно работать с людьми, зарабатывать действительно хорошие деньги, то есть ну, не особо так напрягаясь. И еще люди тебя прям благодарят за работу, которую ну, и делаешь на 50%, 50 усилий от того, что ты работал с клиентами СНГ. Конечно, есть свои нюансы, свои заморочки и так далее, но это все меркнет по сравнению с тем, то, чем я занимался вот раньше. Это просто небо и земля. И я решил то что окей там есть у меня каких-то там два постоянных клиента мне нужно увеличивать как бы обороты брать еще больше заказов потому что я хотел прийти к определенному ценнику э, за свои видео чтобы я вообще просто там чилил там взял пару видосиков и мог спокойно там, жить кайфовать покупать то что я хочу там и ни в чем себе не отказывать. Ну, пару видео это, конечно, будет <laughs> еще не скоро, чтобы я так делал, но какое-то количество такое, чтобы я на чили, на все это сделал и не считал, грубо говоря, это тяжелым трупом тяжелой работой. И вот с того момента я стал наращивать свою клиентскую базу, люди стали как-то друг по другу меня там находить, говорить, типа, да, прикольно, давай поработаем. Некоторые сами даже звали свои проекты. И вот за буквально полгода ну, около, наверное, уже 8 месяцев даже прошло. Я прошел к тому результату, который я хотел то есть всю жизнь. То есть я всегда хотел, чтобы у меня были высокооплачиваемые клиенты, которые дают мне какие-то не суперсложные проекты, над которыми не нужно сидеть там, неделями. Оплачивают мой труд хорошо, ценят в первую очередь, и я как бы, буду вообще счастлив. Если бы тогда я узнал, что есть американский YouTube, то, что можно писать людям, даже не обязательно, если ты знаешь английский, можно даже на русском людям писать. Я бы уже, наверное, был каким-нибудь вторым Элоном Маском или Джеффом Безосом, но тогда я был слишком глуп для этого. И получилось еще так интересно то, что, как я и говорил ранее, то, что тот навык, который я изучил в первую очередь, и его так постепенно развивал, сначала для себя, потом для заказчиков, потом что-то приходилось изучать в процессе, до сих пор так же приходится. Он и стал то есть, тем источником дохода, который позволил Пройти мне к тому результату, к которому я всегда стремился. На этом, я думаю, стоит завершать уже видео, идти плавно к плавной концовке. И хочу подытожить, то есть, к сожалению, у меня не было такого человека, которого я бы посмотрел в ютубе 8 лет или 10 лет назад, который бы мне вот сказал, что стоит развивать только один навык, ну который у тебя лучше всего получается, там, и пытаться его максимально монетизировать ну, для... Американских проектов для американских клиентов не обязательно, чтобы ты был самый лучший монтажер, самый лучший битмейкер, самый лучший превьюмейкер и так далее. Там достаточно мало хороших специалистов, в отличие от СНГ, в СНГ реально есть классные специалисты, которые работают за 5000 рублей, и причем много из них до сих пор, потому что я не со всеми делюсь такими историями, Но зачем это надо, я все конкурентов не хочу развивать. И, в общем, хочу подытожить, много говорить, не буду каких-то напутанных слов, хочу оставить свой главный месседж, ради которого я и записываю это видео. То есть, если вы живете в странах СНГ, и у меня другие люди не смотрят, и у вас есть какой-то классный навык, в котором вы, ну, если не лучшие, то Ну плюс-минус там делайте свою работу хорошо. Вы делаете хорошо превью, монтаж, пишите биты, ну, не знаю, делаете там какие-то дизайнерские штуки или верстайте сайты то в первую очередь стоит наработать свой портфолио, конечно же, там, посмотреть вообще, как рынок работает, если вы этим никогда не занимались. И обязательно целиться на западный рынок, потому что вы можете сэкономить огромное количество времени, пройти к такому результату не как я там за 8 лет, а потом быстрых 8 месяцев практики. У вас это может занять гораздо меньше времени. На этом видео завершается. Достаточно много, конечно, я наговорил. Надеюсь, кто-то меня до конца дослушал. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. А теперь активно взялся за свои социальные сети, потому что наконец-то у меня есть на это время. Всем учмане и увидимся в следующих видео. Пау!